У нас все как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Россиянок предложили экзаменовать. Экзаменовать перед вступлением в брак. Мне прям стало интересно, что это может быть за экзамен такой и какой у него первый вопрос. Наверное, сколько мужиков у тебя было до брака? Автор инициативы даже написал письмо премьер-министру Мишустину, в котором сказал, что женщин надо защитить от неблагонадежных мужчин. Да, еще один защитник женщин нарисовался. Угу. Защитить путем запрета выхода замуж, пока не сдадут экзамен на предмет того, насколько они разбираются в мужчинах. Все это, конечно, звучит очень круто и заманчиво, но в попытках выяснить истину я узнал, что психолога, который все это дело предложил, зовут Филипп Литвиненко. И он за большие бабки впаривает женщинам курсы о том, как управлять мужчиной. Поскольку среди женщин лошары никогда не переведутся, они охотно перечисляют деньги за подобные курсы. И на этом поле до Литвиненко работали и Мила Левчук, и Сатья Дас, и Марк Бартон, и еще Туева, Куча всяких разных психологов, особенно доморощенных. Интересно, а кто покупает у всех этих психологов эти курсы? Что это за категория женщин такая? Ведь очевидно, что если женщина молода, красива, добра, ласково, образована, очевидно, что на такую женщину будет и так очень большой спрос. Ее хорошую, классную, замечательную и так видно издалека. Предложение руки и сердца будет навалом, будет из чего выбрать. Соответственно, молодая, красивая, умная спортсменка-комсомолка вряд ли пойдет каким-то вот таким разводилом за бесплатным рецептом. Где мне найти мужика? Остается кто? Страшные, толстые, истеричные, плоские бревна. К сожалению, мне не удалось узнать, что конкретно происходит на этом лесопильном заводе, на котором бревнам продают курсы, как управлять лесорубами. Поэтому давайте сами пофантазируем, как мог выглядеть этот список вопросов, экзаменующий женщину на предмет пригодности к браку, если бы лесорубы хотели жениться на бревнах. Вопрос номер один. Пытались ли другие лесорубы расчехлить твое дупло? Ведь очевидно, если бревно покоцанное, то на лесопилку оно уже не годится, только на дрова. Хотя, если в дупле спрятано несколько миллиардов, то можно подумать... Вопрос номер два. Насколько готово бревно попасть на лесопильный завод? А то, знаете, развелось таких свободных бревен, говорит, я не хочу на лесопилку, мне там делать нечего, я свободное дерево, моя древесина, мои короеды. Кстати, о короедах. Ну, слышали, наверное, полюбит меня, а полюбит и моих короедов. Как бы не так, наличие короедов исключает попадание бревна на лесопилку. У бревен с короедами есть другая возможность быть полезными человечеству. Можно попробовать себя в роли целлюлозы, фанеры. Но вот о том, чтобы быть сырьем для первоклассной мебели, придется, к сожалению, забыть. Есть еще одна глобальная проблема, которая не позволяет на сегодняшний день качественно выбрать бревно. Дело в том, что в лес провели интернет, и у бревен завелся свой сайт, бревен.ру, на котором сайте постоянно публикуются ответы на вопросы таких экзаменов и рецепты по охмурению даже самых стойких лесорубов. Лесорубы в панике, больные страшные бревна научились на себе рисовать маскировку для того, чтобы любым способом залезть таки на лесопилку. Вот сейчас серьезно, знаете, что происходит на лесопилке, когда попадается бревно, в которое врос камень? Очевидно, что бревно бракованное, но если оно все-таки какими-то правдами и неправдами попало на пилораму, то вот этим камнем выбивает все зубья у всей пилорамы. Последствия весьма фатальны. Очень дорогой ремонт оборудования и депрессия у лесоруба, который это бревно притащил. Поэтому, господа лесорубы, вместо того, чтобы использовать какой-то список вопросов, который якобы как-то вам дает какое-то понимание о бревне, с которым вы работаете, лучше сразу поинтересуйтесь, каких там размеров дупло и что в этом дупле. Если камень, то негодно. Если деньги, то тогда в принципе ничего страшного. Если у бревна денег много, то можно купить и новую пилораму, и новый лесопильный завод и всячески устроить свою жизнь нищим бревнам остается только кусать ветки и последнее господа лесорубы даже если не останется ни одного годного бревна ни в коем случае не становитесь дровосеками лучше поставьте лайк подпишитесь на канал и живите счастливо со своим топором ваш топор никогда вас не предаст и не подставит.